Друзья, привет, с вами я, Любомир Борода. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о музыке, а в частности о пяти альбомах, которые произвели на меня неизгладимое впечатление и сыграли огромную роль в формировании моих музыкальных вкусов. Именно те пять альбомов, которые глубоко засели в сердце, топ-5 и именно того времени, когда, когда только пошло увлечение музыкой, когда появилась Нечто такое, что тебя реально зацепило. Это кайф, и ты понимаешь, что, что а, с тобой что-то произошло, что-то случилось. Эта музыка, она как-то перевернула а, твое сознание, и ты дико от этого кайфуешь, ну и становишься каким-то фанатом. Вот. вот именно о таких а, пяти альбомах я хочу вам сейчас рассказать. Началось мое увлечение музыкой, это 90-й год, тогда мне было 13 лет, альбом Violator группы Depeche Мот. Это был э, реально революционный поворот, переворот в моем сознании, потому что до этого я слушал э, всякие там э, какие-то «Миражи», «Сталкеры», э, «Виктора Цоя». Ну, короче, э, была, был такой некий сумбур вообще в э, каком-то музыкальном восприятии. И тут я услышал тебе пишмот и понял, то, что вот это вот реальная музыка. Это музыка, которая мне нравится. Это альбом... Э, просто шедевральный. И после этого альбома я влюбился в Депешмот и стал э, фанатом этой группы, и стал дичайше увлекаться их творчеством. Я уже как-то рассказывал, записывать тексты песен в тетрадку, вырезать из газет фотографии группы и прочее. То есть это было первое увлечение и первый альбом, который реально меня зацепил. Дальше. Э, группа Accept с альбомом Metal Heart. Я не помню, второй он был по ажиотажа для меня или там на втором месте, или на третьем после Депешмот. Я просто помню очень такую хорошую историю, э которую я все время вспоминаю, э когда слышу группу Акцепт. Это... Уж не помню, какой был год. Мы шли с моим другом, э гуляли э с другом Димой. Вот. И на гараже... А, в то время часто на гаражах можно было встретить надпись Акцепт. Вот. И проходя мимо очередного гаража с надписью "Акцепт", я ему говорю: "Что же это за айсерт такой, про который все все время там на гаражах пишут?" Вот. И он мне говорит: "Блин, Солома". А у меня в то время было погоняло Солома. Блин, говорит, Солома, ты что? Говорит, мудак, это же Акцепт, типа, это говорит офигенная метал-команда, короче. У меня говорит у сестры муж. Он, говорит, увлекается типа, такой музыкой, и у него, говорит, есть много различных альбомов, таких вот всяких классных, металлических, и в, в том числе «Акцепт» тоже. Если, говорит, хочешь, пойдем ко мне домой, я тебе включу. Вот. И мы собрались, пришли к нему домой, там стоял бобинный магнитофон «Олимп», если мне не изменяет память, и куча различных бобин, красиво подписанных, с разной музыкой. И тут Дима достает вот эту бобину, альбом «Metal Hard, «Accept» включает, вот. там еще были такие колонки, S90 вроде, тоже, если мне не изменяет память. В то время это, ну, это был шикарнейший звук, вот. и мы сели, стали слушать и с первых же аккордов, я, я, я не знаю, я просто реально понял то, что мир вокруг меня перевернулся, то есть я до этого никогда такого не слышал, тут я просто охренел, думаю какая же это клевейшая музыка. Вот. И я прибежал со своим кассетником, тогда еще он был какой-то монофонический, уж не помню, как он называется. Вот Было раньше Романтик 306, а это было что-то подобное. То ли Кантата, то ли какая-то еще херь. Короче, я прибежал с этим кассетником и переписал себе этот альбом Акцепта на кассету и потом э, по двору ходил с друзьями. С магнитофоном на плече И мы слушали этот альбом вот. Так что, Accept Metal Heart Переходим дальше Гражданская оборона все идет по плану Этот альбом у меня уже был на виниле что Violator, кстати, пишу, Тоже был на виниле, но уже Намного позже А все идет по плану В принципе, со времени ну, с того момента Как я его услышал До того момента, как я приобрел винил ну прошел, может быть, буквально месяц или два. Итак, гражданская оборона все идет по плану. Как я познакомился вообще с творчеством Егора Летов, мы тогда сколотили свою команду, играли такой э, жесткий грязный панкрок на трех аккордах. Вот и взяли себе гитариста э, Алеху, Алеху, Алексея Безик у него было погоняло. И вот и он был такой очень интересный парень, как бы он жил в нашем дворе, все знали, что это Леха. Вот. Но он ни с кем во дворе не общался, ходил такой с какими-то длинными волосами в нашивках и какой-то такой очень скромный, такой интересный тип. Ну и как бы мы где-то бухали, короче, и Алексей попался в компании нашего соседа по лестничной клетке, был у него на дне рождения. Мы разговаривали, что мы играем там музыку, короче, вот мы панки, там все дела, хотя мы там только начинали что-то там такое. Вот. А он говорит, блин, я играю на гитаре, возьмите меня к себе. Ну, короче, мы его взяли в коллектив и стали более тесно с ним общаться. И он оказался фанатом гражданской обороны, фанатом Егора Летова. И он дал послушать. Вот. Когда я услышал вот, вот на тот момент гражданскую оборону, я, опять же, охренел. То есть, ну, я, я до этого никогда такого не слышал. Вот. Ну, во-первых, это была ненормативная лексика но не формата сектора газа. А на тот момент, кроме как бы сектора газа, там, чуваков, которые mm -hmm. ругаются матом, я ничего не слышал. Но сектор газа это была такая э, попса как бы, да, для, ну, для, для веселушек, там, а Егор Летов затрагивал очень такие глобальные уже жизненные mm -hmm. моменты, вот, и по-взрослому у него все это было. И очень сильно цепляло. То есть он отражал именно какую-то вот, вот жизнь, как она есть. И да, и, ну, наверное, в то время многие были поголовно увлечены творчеством Егора Летова. Это как бы не обошло меня стороной. Третий. Дальше я бы хотел отметить альбом Nevermind The Bollocks от коллектива Sex Pistols. Опять же, когда я услышал Sex Pistols, опять я повторюсь, у меня тоже внутри все перевернулось. Это было настолько просто и настолько охрененно, что я, ну, и я был, не знаю, там, на седьмом небе от счастья. Я заслушал этот винил реально там до глубоких каналов Sex Pistols – это да, это, это была такая классика как бы простейшая и охрененнейшая. И я не могу не отметить эту пластинку, потому что реально она и сегодня э, до сих пор мне нравится. Ну и пятый альбом, э, который я хотел бы отметить, по идее, можно было бы сделать и десятку лучших, да, и пятнадцать. Но тогда я бы уже начал очень сильно э, выбирать: там, блин, а может этот, этот, а вроде и этот хорош. Но когда ты определяешь для себя пять, и просто в голове, закрываешь глаза, и в голове всплывают вот эти вот картинки, обложки от альбомов, и ты понимаешь, что, что точно этот, этот, этот, этот, там, и этот. И все. Только пять. Вот. И если мы говорим о только пяти, то, конечно же, это сепультура Арайс. С сепультурой знакомство было тоже очень интересно. Я уже тогда учился в ПТУ. И из тяжелых коллективов я слышал, ну как бы Accept, да, я слышал ac я слушал Metallica. Metallica тот, ну, на тот момент э, дичайше меня цепляла, как бы нравилась. Но опять же вот в пятерку, например, лучших альбомов, которые произвели на меня впечатление, я Металлику не отнесу, потому что она, она вроде как зашла, она нравилась, но не было такого переворота, как бы не было чего-то такого там же, ох, ох, прям вот чтобы вау слушали, да, нравилось. И Дима, опять же, мой друг, который меня познакомил с Акцептом, он тогда занимался самбо и ездил по республике, республика Коми, в которой я жил, ездил по республике на сборы, на соревнования, и таким образом у него была возможность обмениваться музыкой, как бы там, кассетами, друг у друга переписывать. У парней из других городов, А, например, тот же город Ухта или Сыктывкар, они были более такими студенческими и там э, как бы музыкальная индустрия развивалась быстрее, чем в нашем городе Печер. И поэтому Дима, когда ездил, он все время привозил что-то новенькое. Таким образом, да, вот я зацепил от него Металлику, что-то еще, вот. Но знакомство с типултурой опять же произошло впервые я услышал как раз да от Димы. Дима привез с каких-то сборов этот альбом Арайс. Мы его услышали, мы охренели, но мы не знали названия. Вот. и мы думали блин это что-то типа металлики но намного круче и, и мы не понимали как эта группа называется и ну а так как не было в то время интернетов э, прочих каких-то дел э, друзья по двору у нас э, ну, слушали больше все-таки Шмот, то, ну и знакомых каких-то металлистов особо не было и мы не могли понять блин, что же это за такой вот классный альбом вот и кто же его играет и уже в пту я познакомился с ребятами, они учились со мной на одном курсе. Они были такими вот именно металлерами, которые дичайше рубились по трэшу, дэту. Вот. И познакомившись с ними, я тоже говорю, а дайте что-нибудь послушать вот интересненького. И они мне дали несколько кассет. Вот это был Cannibal Corpse, что-то еще и Сепультура Arise. И вот тогда я уже увидел вот эту вот кассету, этот вот альбом э, с обложкой. Вот. Я понял, то, что это то, что мы слушали с Димой, но не могли понять, что это. И с этого альбома я реально влюбился в сепультуру, э, я влюбился в творчество Макса Кавалера, э, и каким бы он сейчас не был, какие бы он там, каких бы он не придерживался взглядов, а Макс Кавалера э, всю свою жизнь делает охрененную музыку, будь Будь то Сепультура, будь то Soulfly, будь то остальные проекты Макса. То есть это, это реально человек-легенда, который произвел на меня ну просто вот, реально неизгладимое впечатление, как бы и мне нравится э, практически все его творчество. Вот. Ну а в тот момент это была секультура с альбомом арайс Вот такие вот друзья э, пять э, пластинок, пять альбомов, которые в молодом так сказать, в возрасте, начиная с 13 лет, произвели на меня неизгладимое впечатление. После этого я переслушал большое количество музыки. Есть много артистов, исполнителей, групп, альбомов, от которых я дичайший прусь, но эти были первыми, они очень сильно засели в сознание. Плюс они были в тот момент, когда был реально музыкальный голод, и все только появлялось, и все надо было где-то найти, переписать, там, купить. Вот, если говорить о винилах, это тоже благодаря одному человеку, который жил в нашем городе, он эти винилы... Непонятно каким образом, откуда доставал. У него был маленький магазинчик в квартире пятиэтажного дома. Надо было знать там пароль, правильно позвонить в дверь. Он открывал, продавал. Позвали вот. его Валера, он такой был очень интересный чувак. Вот. И вот он их привозил. Магазинчик назывался Вавилон. И в этом магазинчике я оставлял всю свою э, стипендию. Вот такие, друзья, дела. Такие вот воспоминания. А теперь э, хотелось бы задать вопрос вам. Какие пять альбомов произвели впечатление на вас? Жду в комментариях. Мне очень интересно почитать. И, возможно, я чего-то упустил. Спасибо за внимание. С вами был Любомир Борода. Слушайте хорошую музыку.